Сегодня тема, тема моя заглавлена как «Почему иммунитет такой сложный?». Я хотел бы пояснить, а что я имею в виду? Да, ставлю такой вопрос. Знаете, если вы забьете вот это название в Google, ну, вопрос, то одной из ссылок, там будет такой сайт, я сейчас не помню, как он называется, но там такие короткие вопросы, короткие ответы. И там вот кто-то спросил, а почему иммунитет такой сложный? А ему ответили, ну потому что иммунная система выполняет много функций как бы точка. Вот. Меня такой ответ не устроил, потому что, знаете, это, это какая-то тавтология, да? то есть почему иммунитет такой сложный, потому что у него сложные функции, поэтому он должен быть сложным. Вот. Поэтому я как-то копнул поглубже и сегодня представлю вам вот некоторое свое видение того, почему, почему иммунитет сложный и как так случилось, да, что вот он такой сложный. Ну, чтобы как-то проиллюстрировать, о чем я говорю, вообще так как в аудитории мало людей когда-то учили иммунологии, я попытаюсь описать а в чем сложность? Знаете, когда я учился в вузе, ну это было не так давно на самом деле, вот существовала такая концепция. Это классификация Т-лимфоцитов, да, вот такая была, что у нас есть Т-лимфоциты-хелперы, Т-лимфоциты-киллеры и Т-лимфоциты-супрессоры. И все было ну, шикарно, логично и коротко главное, да, то есть у нас были хелперы, которые там что-то с B-лимфоцитами делают, как-то там с антителами как связано, киллеры, которые там клетки убивают, что-то это противовирусный иммунитет вроде бы, и супрессоры, которые не дают всему этому выйти из-под контроля. Супер, да? Система классная, краткая, логичная, главное. Но потом ученые почесали головы, провели еще пару экспериментов и поняли, что, знаете, а супрессоров вообще-то не, ну, нету. Ну вообще, да? Вот нет, нет таких клеток. И сейчас, если вам кто-то скажет, это супрессор, но да, ну, это ошибка, это неправильно. Uh, то есть ну, уже, уже никто так не считает. Uh, оказалось, что киллеры тоже не вполне киллеры, их теперь токсические так клетки называют. Вот. Ну и в общем все несколько усложнилось. Чуть-чуть. Uh, да. То есть uh, теперь вместо того, чтобы говорить у нас там хелперы, киллеры, супрессоры, мы говорим, у нас есть Т-хелперы первого типа, Т-хелперы второго типа, там 17 какие-то, и еще непонятные Т-регуляторные. Uh, ну ладно, как-то студенты всплакнули, uh, но с трудом выучили. Вот. А потом ученые почитали голову еще раз и такие, знаете, у нас есть Т-хелперы первые, вторые, семнадцатые, должно быть там еще 15 посередине. И они открывали еще 15 посередине, теперь там у нас есть Т-хелперы первые, вторые, фолликулярные хелперы, какие-то 17, еще девятые, что 1 вообще не знаю, что такое. И регуляторных там еще кучку наоткрывали разных, и это... Здесь даже нет вообще ни слова про токсические Т-клетки, про Т-клетки эффекторной памяти, про центральную память. В общем, <свят> пришло время хвататься за голову. И я ни слова не сказал, вот вся эта классификация вообще никак не касается б лимфоцитов которых тоже всяк, великое множество, и никак не касается целого звена иммунитета, как врожденный иммунитет, да, то есть вообще про это ни слова. Только Т-клетки. И все уже так сложно. И, и не упоминая вообще там, сотни и сотни молекул, которые все эти клетки друг с другом связывают в какую-то единую систему сигнальных молекул. То есть создается впечатление, что изучение иммунитета это такой бесконечный процесс. Да? Не видно ему ни конца, ни края. Но понятно одно. Проще уже не будет. Будет только сложнее. Вот. То есть это вот я попытался объяснить, о чем сложность. А что, же, а что же в поп-культуре? Да? В поп-культуре все просто. Иммунитет — это просто. Да? Вот знаете, Есть вещи, которые повышают иммунитет. Вот там йогурт. Да? Наш йогурт повышает иммунитет. Ну, Можно услышать такую фразу, даже никто не удивится. Но вот у меня сразу возникает какое-то подозрение. А вот вы говоря, повышает иммунитет, вы вообще что имеете в виду? Повышает какую, какое звено, какие клетки, как он их стимулирует, каким образом а главное, как сильный, как надолго. Это же может быть опасно, да? просто ну, банально опасно. И поэтому ну вот, специалисты вам признаются, да, что знаете, мы, мы не до конца понимаем, как иммунитет работает. Даже не то, что не до конца, даже не до середины. Это вот известный психологический феномен Даньга Крюгера. Я уверен, многим он знаком. Это зависимость уверенности в своих знаниях от наличия этих самых знаний в какой-либо области. И вот что касается иммунологии, да, то вот все всем примерно вот здесь находится. мы на самом дне. То есть мы, мы же знаем, что мы что-то знаем, но как это все связать воедино, чтобы стало понятно хотя бы самим, да, уж не говоря про широкую аудиторию, все как-то сложно. И знаете, какое-то время назад, и сейчас это еще сохранилось, вот врачи не дадут соврать, была такая тенденция, спихивать, знаете, какие-то непонятные болезни на аутоиммунный процесс. Да, вот, э, говорили, э, вот если не ясно, что вызывает заболевание? Ну, кто-то скажет, ну, наверное, что это аутоиммунное. То есть совершенно понятно, что иммунитет что-то там такое делает при этой патологии, что-то происходит, ну, что и вообще непонятно? И, и почему непонятно? И так часто случалось с многими заболеваниями, что, э, ну, было, было вообще неясно, а какая этиология, и... Аутоиммунный, аутоиммунный, ладно. То есть это был другой способ сказать, я понятия не имею. Вот. В частности, так случилось вот с гастритом. Да? Известная Нобелевская премия, многие считают, что это не совсем правда, конечно, что гастрит вызывается хеликобактер pylori. То есть что все-таки нашли какой-то патологический агент, и как бы аутоиммунка — это не совсем то. Вот. Ну так давайте тогда попробуем снова поставить этот вопрос, теперь зная, в чем сложность состоит. А почему так? То есть вот почему, почему так случилось, что иммунитет — это такое нагромождение всех вот этих непонятных механизмов, которые друг друга дублируют, некоторые совершенно избыточными кажутся, некоторые вообще просто банально опасны для организма. И вот задавая этот вопрос, сразу хочется взять и свалить все на эволюцию. Знаете, что это... Эволюция виновата, Вот миллиарды лет развития, и все так получилось, что вот мы имеем дело с этим огромным месивом непонятной системы, и все работает, ну, кое-как. Ну, а эволюция устраивает. Да, то есть, ну, работает работает, как бы, делов-то. Но если чуть-чуть подумать, то можно вспомнить некоторые примеры, когда эволюция очень эффективно справляется с задачей упрощения какой-либо системы, когда это действительно оптимальный путь, да? ну вот я просто парочка мне пришла быстро в голову, то есть когда упрощение это действительно оптимум, эволюция это делает, а с иммунитетом она так не сделала, то есть должен быть все-таки какой то должна быть какая-то причина, по которой этот самый иммунитет такой сложный, ну и разумеется, это вполне очевидно, кому-то может даже показать, что я какие-то банальные вещи рассказываю, но все дело в бактериях, да, ну или вообще в патогенах в широком смысле. Я, я в своей речи буду больше про бактерии говорить, но все это, то же самое к вирусам относится. Ну и к грибам простейшим. То есть иммунитет такой сложный, потому что у нас есть вот такие бактерии. Да, Я попытаюсь сейчас проиллюстрировать. Когда вы возьмете, если вы возьмете какую-нибудь статью про какой-нибудь патоген, да, вот, про какую-нибудь гадкую бактерию, вы всегда можете в этой статье найти, упоминание так называемых факторов патогенности. Да, то есть этот патоген, у него есть факторы патогенности. И многие из этих факторов патогенности делают следующее. Они обманывают иммунную систему самыми неожиданными образами. То есть э, бактерии ускользают от распознавания, они выживают внутри фагоцитов, они маскируются под э, какие-то собственные э, клетки или структуры организма. То есть они делают много всякого разного, и многие патогены делают несколько таких вещей сразу. Вот. То есть есть такие патогены, у которых эти факторов патогенности просто миллионы. Ну, не миллионы, я, конечно, утрирую, ну там десятки. да. Вот. И мы находимся в такой ситуации, когда в округе полно вот этих самых патогенов. И те бактерии, которые мы как патогены не рассматриваем, они не патогены только по той простой причине, что иммунитет, иммунная система, с ними справляется настолько эффективно, что мы даже не замечаем, что они пытаются нас съесть все время. Вот знаете, говорят, вот там безвредные микробы или нормальная микрофлора кишечника или ну, что-то такое, да? И все эти микроорганизмы, которые при этом имеются в виду, они все тем не менее опасны в большом количестве, либо при каких-то нарушениях иммунной системы. То есть они также как бы патогенные, да, при определенных условиях. То есть какая это безвредность условная. А, так в чем же суть? А суть в том, что. А, давайте сначала такой пример приведу. Сразу хочется, вот говоря о иммунной системе, там, бактериях, вирусах, хочется привести аналогию значит, с компьютерными вирусами, там, антивирусными программами. Она как-то сама напрашивается, поэтому я чуть-чуть про это скажу. А, вот в компьютерных программах все просто. А, чем проще, тем лучше. А вот, компьютерная программа, которая была бы нагромождением каких-то непонятных структур, она бы работала плохо, скорее всего. И у нее было бы много таких ну, как сказать, дыр, да, которые можно было бы использовать э, там, для вирусов, ну, как, чтобы их как-то туда внедрить и подорвать работу всей системы. А, и при этом в компьютерах возможно сделать, знаете, такую замкнутую область, куда ни один вирус не проберется, ну вот никак, просто потому что она закрыта совершенно и работает автономно. В организме же такое невозможно. И в организме бактерии, клетки, там, иммунная система, вирусы, все это плавает в одном таком супе. И бактерии, ну, лучше буду говорить патогены, патогены могут сделать с иммунной системой, иммунная система с патогенами, в принципе, все, что позволяет биохимия. Ну, вообще все, а это довольно много всяких вещей. Например, патоген может э -э детектировать, ну, просто замечать в, своей, в своем окружении молекулы, которые выделяют клетки иммунной системы, и замечая их как-то реагировать. То есть, ну, грубо говоря, знать, да, в кавычках, о том, что иммунная система делает. Или еще хуже, он может сам эти молекулы выделять, чтобы иммунная система делала то, что ну, ему выгоднее этому самому патогену. Теперь немного о том, что бактерии из себя представляют в плане генетики. Вот здесь это не мегабайты, это мегабайзис. Да, это такая мера величины генома. И у бактерий самый большой геном это вот 13, 13 мега оснований, то есть 13 миллионов оснований. А средненький геном это ну, 5-6 миллионов пар оснований. То есть не очень много на самом деле. Если сравнить, а самый мелкий это вообще там тысячи, 140 тысяч, по-моему, самый маленький. А у человека размер генома миллиарда пар оснований, ну в 10 раз больше, да, чем самая большая бактерия. То есть мы большие существа тут в плане генетики и мы можем себе позволить в, это, в, этой, в этом генетическом складе да, иметь большой запас, ну вот месива, грубо говоря, то есть большой запас сложности. Мы это можем, бактерии нет. И в этом кроется вот основной мой тезис. Почему же почему же иммунитет такой сложный? Дело в том, что когда вы э, имеете такую сложную систему, бактерия, какая бы она ни была, там развитая, э, сложная и так далее, это просто за пределами ее понимания генетического э, суметь как-то понять иммунитет и использовать его э, в своих целях. То есть у иммунитета всегда остается какой-то козырь в рукаве, а то и несколько. Э, то есть какая бы там ни была злая бактерия, ни одна из них, ну так в каком-то округлении. Не смертельно на 100%. Да, то есть, если у патогена есть какой-то способ обмана иммунной системы, да хотя бы три таких способа, у иммунной системы есть еще 12 других способов, как с этой бактерией бороться. И поэтому, поэтому, собственно, иммунитет ⁇ это вот такое нагромождение. То есть мы, имея запас генетический, мы можем позволить себе иметь систему, которая просто за пределами понимания бактерий. Вот просто за пределами. И более того, бактериям, в принципе, даже и не нужно как-то пытаться его понять, потому что бактерии уже победители в эволюционной такой гонке, да, они и так справляются вообще потрясающе хорошо, с задачей выживания, продления рода и так далее. То есть, какое-то небольшое улучшение в принципе не принесет большого эволюционного преимущества. То есть, если какая-то бактерия научится полностью разгадает всю стратегию иммунитета, не знаю, утки какой-нибудь. Но это не даст большого преимущества, потому что утки иммунитет работает одним образом, а у человека — другим. и ну, там, Или у кого то другой утки тоже какие-то какие -то свои особенности. То есть, ну все ну, бессмысленно для бактерий. Она и так может размножаться, сколько хочет. Вот, собственно, и основной тезис. Усложнение идет в разрез с их основной стратегией. Вот. Я обещал поговорить немного о тех людях, которые очень любят упрощать. Вот, меня, меня просили, я расскажу. Я какое-то время назад, в начале месяца, я побывал на иммунологической конференции, куда наехало очень много разных иммунологов, и они читали друг другу лекции, это было целую неделю продолжалось. Много очень лекций <laughs> за целую неделю. И я в силу какого-то, почему-то присущего мне наивного оптимизма, был удивлен тому, что среди этих лекций попадались лекции о всяких препаратах с недоказанной эффективностью. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Это всякие иммуномодуляторы типа интерфероны. И я сейчас приведу несколько классных примеров. Это вот слайд одной из выступающих на этой конференции. Она представитель вот, вот этого. Да? Виферон — это такой классический фуфломецин. Это препарат на основе интерферона, Он очень его любят местного, там, суппозиторий, это ректальные свечи, там, мази, гели, всякое такое. И вот она приводила такой слайд, это не мой. И она вот рассказывает, какой замечательный препарат, и говорит, смотрите, там, 11 проведено широкомасштабных клинических испытаний на базе 37 центров, куча научных работ, там, доказано, передоказано, вот это вот заклинание, рандомизированные, двойные, слепые, плацебо-контролируемые, вот, следующий слайд, это прям подряд у него было, 18 уже исследований, на, на глазах просто множится, уже не в 37 центрах, а в 59, и на беременных женщинах, и на новорожденных детях, классно. И там 6 рандомизированных клинических испытаний реализуется прямо сейчас, ну и вообще здорово. А следующий слайд, меня просто, знаете, я подпрыгнул на столе, когда его увидел, знаете, вот, Кохрановское сотрудничество, да, его как, как только не коверкуют это слово по-русски, ну, Кохрейн, коллаборейшн это называется. Это очень, ну, вот здесь написано, собственно, это очень уважаемая такая международная организация, и считается, что если Кохрейнское сотрудничество сказало, что препарат работает, значит, работает. И вот они говорят, 11 работ по препарату Виферон в Кохрейне, в библиотеке, пожалуйста. Я так и не смог найти, может, у кого-то получится, я нашел 5, и все они, русскоязычные, вот. Может у кого-то получится. Но самое, самое интересное было дальше. Был вот такой слайд. Он почему-то немножко съехал, но я вам прочитаю. «Оценка фармакологической безопасности применения разработанных программ интерферона и иммунотерапии». Это фамилия автора. Вот такая таблица. Здесь перечислены побочные эффекты, характерные для интерферонов типа. И дальше. Программа, включающая виферон. Отсутствие в процентов случаев вообще каких-либо побочных эффектов, мыслимых и немыслимых. И не только при вифероне, а еще и там, в сочетании с другими фуфламицинами типа лекопиды. Суть одно и то же. Вообще, безопасно на процентов. Я хочу вот просто обратить ваше внимание: это препарат, который ну, предположительно модулирует иммунитет вот эту сложную, непонятную структуру у беременных женщин новорожденных детей. И нет побочных эффектов, вообще никаких. Но это наводит на мысль. Да, вот меня лично наводит. Поэтому ну, я уже буду заканчивать. Мое пожелание, э, не верьте всяким различным фуфломецинам, принимайте нормальные лекарства, мойте руки перед едой, а если хотите не болеть, то просто не подходите к другим людям. Это самый верный способ. Спасибо за внимание. А? Список. Но я, я буду это расценить как, уже как начало вопросов, тогда давайте я отвечу. Ну, вот, что касается гриппов, да, и, там, ОРВИ, то в принципе нормальных лекарств нет. Вот. Самое лучшее, что вы можете сделать, это как-то симптоматически полечиться, полежать дома и не заражать окружающих. И все. Это что касается вирусов. Ну, вирусов гриппа и простуды, я имею в виду. А другие какие-то препараты. Но ну, мой единственный совет это прежде чем, ну если препарат вам не знаком, то просто залезть в какую-нибудь базу данных, ну не знаю, хотя бы в подмет, и попытаться почитать хоть какую-нибудь статью на тему того вообще препарат эффективен или нет. Можно начать просто из Гугла о том, что пишут в русскоязычном сообществе, например, про это. Это если непонятно. Если еще какие-то вопросы есть, с удовольствием отвечу. Знаете, я страшно не люблю вот как-то критиковать чужие назначения, потому что я хоть по образованию врач, я врачом не работал ни разу, вот ни единого дня в своей жизни. Поэтому я как бы не в той позиции, чтобы критиковать что-то. Ну, я бы так сказал, как-то прокомментирую эту ситуацию, что если врач назначает какой-то иммуномодулятор, то тут две причины может быть. Первая причина – врачу заплатили. Это нормально. Ну, как-то в каком-то приближении, да. То есть, ну, так случается. Все, все люди, все хотят есть. Врачу заплатили, он назначил. Есть другая причина, которая не связана с первой. Ему не заплатили, но он все равно назначил, потому что он верит в эффективность всяких препаратов. Вот, по-моему, первый случай лучше, чем второй. Вы, конечно, можете не согласиться. Еще вопросы? Есть а. Это хороший вопрос, я его предвидел, но почему-то не очень к нему подготовился. Ну, знаете, лучший способ как-то поднять иммунитет, да, хотя я не люблю так говорить, но просто сохранять его на каком-то уровне, это жить себе спокойно, питаться нормально, спать положенное количество времени, пытаться не подвергаться каким-то стрессам чрезмерным, не выходить на улицу в минусовую погоду голышом, ну и так далее. То есть ну, какие-то обычные вещи, да, то есть принимать какие-то препараты для этого, ну, я считаю, избыточным. Можно йогурт, они вкусные. Ну да. понятно, что в называют там И с точки зрения Наоборот, провокация наоборот, в более условия, чтобы Да, есть такой термин даже, часто болеющие дети. Я не знаю, естественно, как он за рубежом применяется, но нас его очень любят. Знаете, вот лично я считаю, что... Я, я опять же подчеркну, что мое врачебное мнение, оно, ну, такое, не очень авторитетно. Но я считаю, что болеть вообще для человека, это, в принципе, ну, нормально. Ну, в каком-то приближении, да, то есть какие-то вирусные, простудные заболевания, если вы среди людей находитесь, это неизбежно. Ну, вот, в любом случае. И для детей... Ну, знаете, при смене коллектива, да, для детей вообще характерно много заболеваний, которые для взрослых не характерны, то есть дети болеют, это, в принципе, не новость. А уж там, как определить, часто или нечасто, это такое, знаете, скользкое определение, ну, не знаю, сложно. Но если есть подозрение на, на какое-то состояние, то можно сделать иммунограмму, если врач на это согласен, да, и он назначит. Можно сделать иммунограмму, посмотреть, а с, действительно ли с иммунитетом все в порядке. Бывают случаи ну, врожденных нарушений, первичных иммунодефицитов, их часто очень сложно диагностировать. Поэтому если есть какое-то подозрение, что ребенок ну, действительно часто болеет, то, возможно, имеет смысл как-то проверить. Ну, я не знаю, а каким, каким способом? Ну, давай детям нормально спать и есть. А? Ничем не помню. Я не понимаю, что это значит. Нет, правда. ведь вот э, женщина говорит там про детей, но ведь и среди взрослых, вот, например, есть люди, которые, ой, эпидемия гриппа, все, вот там в метро проехал, где-то в общественном месте сходил, все, он у вас гриппа. Кто-то никогда в жизни не бывает. И для них это эпидемия, ну, эпидемия, ну, и ладно. Да. То есть это что, а это не те, что ты не зависит, это хороший вопрос, и у меня нет на него ответа, от чего это зависит. Но я вам могу точно сказать, что для того, чтобы заболеть, нужно, чтобы вас заразили. Поэтому... Кажется, это, по это очень быстро происходит. кого-то нет. Действительно... Все индивидуально. Я, я не знаю, наверное, где-то в, ну, в каком-то идеальном мире есть какой-то один фактор, который мы можем померить и сказать, знаете, иммунитет высокий или нет низкий. Но в реальности, ну, я вам показывал, да, вот сейчас. Непонятно даже, что оценивать. Чтобы понять, знаете, вот у этого человека иммунитет на уровне, ну, кроме каких-то экстремальных иммунодефицитов, да, про них-то все понятно. А у этого там не на уровне. И этому надо повышать, там что-то делать. А этому не надо. То есть, ну, нет такого фактора просто, который можно так один выделить и сказать, что вот с ним можно что-то сделать. Если да, ну. Ну, знаете, вот есть анализ там на общий иммуноглобулин G. Я, я сейчас не знаю, что пытается так доказать. Или там на общий иммуноглобулин Е, e, когда там пытаются как-то циаллеть связать. Но это все ну, тоже такое скользкое. Нет, нет какой-то четкой границы, а где норма? А, а почему вот у этого человека повышен там, или понижен иноглобулин Е, e? он не болеет? А у этого нормально, он болеет. Ну, непонятно. Я, можно можно сейчас перерыву быстренько? Просто кто хочет задать вопрос, пусть руку поднимает. Я оперативно подбегу, дам микрофон, чтобы все слышали. Вот, да, там. Ну, на записи слышно не будет, к сожалению. Правильно, Правильно я понимаю, что мы скорее научились, ну, медикаментозно, скорее подавлять иммунитет, чем да. увеличивать да. его в каких-то смыслах. То есть подавлять в одну сторону мы умеем, а в другую – как-то не очень. Это очень верно. Если нужно понизить иммунитет, мы мастера в этом. У нас есть куча разных классных способов. А вот повысить... Хотелось бы еще узнать по поводу вакцины против там гриппа, вот этих вот сезонных вакцин. Это вообще как бы работает, действует? Что с этим делать? Х хороший вопрос. Я вам отвечу цитатой. Это не моя мысль. Но вот представьте ну, такую диаграмму. У к сожалению, нет, потому что я не, не знал, что вы такое зададите. Диаграмма, которая бы отражала долю заболеваний гриппом среди гриппоподобных заболеваний. То есть там, среди парагриппов, там, и прочего, прочего. И оказывается в реальности, что среди всех гриппоподобных болезней, там, ОРВИ, 10% примерно это, там, приходится на грипп, на вирус гриппа. И... Среди этих 10% какая-то доля приходится на вирус гриппа того штамма, против которого есть вакцина. То есть вы, конечно, можете привиться, хуже от этого не будет, но каковы шансы на то, что вот это вас спасет от гриппозного заболевания? Ну, процента 2. Можно? У меня удалили вилочковую железу, но перед этим сказали, что как раз она отвечает за формирование иммунитета у детей. Угу. Но у меня у взрослая, она уже не играет никакой роли, поэтому вот совершенно спокойно могу от нее избавиться. Но дело в том, что я впервые в этом возрасте услышала, что есть орган, который отвечает за формирование да. иммунитета у детей. А, ну... О нем никто не слышит. Есть, так ли это? Знаете, вот то, что вам сказали вилочковая железа, это называется, называется тимус. Это орган грудной полости, он располагается перед сердцем. И, если честно, не все полостные хирурги, которые вот, занимаются какими-то патологиями в грудной клетке, они знают, как выглядит тимус. Просто потому, что они его никогда не видели именно у детей. Тут дело в том, что с возрастом происходит так называемая инволюция Тимуса, то есть он постепенно теряет свои функции, превращается в просто прослойку соединительной ткани. И в принципе считается, уж не знаю, насколько это ну, верно, да, в силу каких-то неопределенностей в иммунной системе, считается, что у взрослых он уже не играет особой роли. Вообще этот орган ответственен за дифференцировку Т-лимфоцитов, про которые я вот сегодня пытался там что-то рассказать. То есть это, это вообще центральный орган иммунитета. Вот. То есть да, есть такой орган действительно. Я не знаю, как его беречь, если честно. Он все равно пройдет инволюцию так или иначе. То есть он все равно превратится в прослойку соединительной ткани. Там годам к 30 он в принципе уже не активен. Ну там плюс-минус. Вы упомянули про опасность при увеличении иммунитета. Можете поподробнее? Ну да, ну вот это как раз касается той ситуации с непонятными аутоиммунными вещами. То есть э, иммунитет такая штука, да, вот есть даже внутри иммунной системы особые механизмы, которые все глушат. Да. Вот, так, раньше это были супрессоры, на них все сваливали, сейчас это считается регуляторные клетки, что они этим занимаются. Что они ограничивают вообще развитие воспаления. Потому что воспаление это вообще, ну, мягко говоря, разрушение всего и вся. Вот. Поэтому если иммунитет как-то вот излишне активен, ну, ну, просто гипериммунитет, то есть э, ответ вообще на все, там, включая собственные ткани и органы, э, конечно, это плохо и чревато потрясающими последствиями. Есть масса замечательных примеров аутоиммунных заболеваний, ну, там, не знаю, э, тут был э, кадр из «Доктор Хауса», поэтому сразу на него приходит «Волчанка». Да. По сути, надо говорить не о увеличении иммунитета, а о его поумнении, да, чтобы он более точно. Да, реагировал. вот это, это хорошая фраза. То есть, сейчас очень много идет исследований, направленных знаете именно на модулирование такое таргетное. То есть, когда нужно избавиться, допустим, от какой-то определенной опухоли, мы возьмем и подействуем на иммунитет таким образом, чтобы не просто в этом как-то усилить метафорически, а мы включим именно то звено иммунитета, именно те механизмы, которые помогут с опухолью справиться. И уже подобные наработки есть, правда, я сейчас не знаю, в России есть такие препараты или нет, но иммунотерапия раков, сейчас это прям такой... Подъем в мире. Не, нет, нет. Это касается каких-то определенных, понятно дело, нозологии. Вообще онкология это исключительно широкая группа заболеваний, поэтому нет каких-то конкретных. прошу прощения А что вы можете сказать на тему многих довольно публикаций о связи здорового образа жизни, конкретно спорта с иммунитетом, насколько можно его поддержать за счет спорта? Просто что вы можете сказать? Ну, я сейчас не знаю насчет вот каких-то видов спорта, и я таких исследований, честно признаюсь, не читал. Наверняка они есть. Но какая-то умеренная, адекватная физическая активность человеку нужна. И понятное дело, что человек, который занимается спортом хоть в каком каком-то виде, ну, физкультурой лучше сказать, да, он так и будет чувствовать себя здоровее, чем тот, кто ведет абсолютно пассивный образ жизни, как я. Да, сидит на работе, сидит дома и иногда перемещается в горизонтальное положение. Вот. То есть, конечно, лучше ну, как-то поактивнее себя вести. Вы сказали про иммунограмму, что она из себя представляет? Если а. вот вы говорите, что не очень понятно, что такое иммунитет, что такое да. иммунограмма? Да, иммунограмма – это такой метод анализа, ну, исследования, когда при помощи современных методов пытаются оценить соотношение субпопуляции вот всех вот этих вот клеток, да, там Т-лимфоцитов, всяких разных Б-лимфоцитов, и на основе как-то их сопоставление с нормальным да, каким-то уровнем, пытаться выяснить, а в организме вообще какой процесс идет. То есть, если там повышена, ну, я не знаю, допустим, активность, ну, не активность, а увеличенное количество там одних клеток, мы скажем, знаете, идет вот такой-то процесс. А если повышена активность других клеток, то вот такой процесс. То есть, вот примерно какие-то такие выводы можно сделать. И врачи назначают, делается. Дает это результат, если, например, корректировать как-то, вы то говорите, что вмешиваться в это сложно, непонятно, какими не, Непонятно, как это делать. И даже непонятно, а, а зачем. То есть, вы знаете, есть такая поговорка «не чини то, что не сломано». Вот. И у врачей есть даже такое правило, даже нельзя чинить анализы. Но вот вам, к вам придет пациент, который чувствует себя абсолютно нормально. Вы сделаете ему иммунограмму по какой-то причине и увидите, что у него все ну, совсем не так, как должно быть. Но ну, нет смысла его лечить даже, потому что есть, конечно, смысл провести какие-то дополнительные обстоятельства, чтобы разобраться. Но попытаться что-то как-то скорректировать, не знаю вообще, а зачем. Но ну, это тоже не лучше. Если не вмешиваться, зачем тогда делать этот анализ? Ну, если есть какая-то патология, при которой есть подозрение на то, что э, иммунный ответ идет как-то, ну, хоть как-то, или там не так, или не так, как надо, или есть смысл вообще посмотреть, что в иммунной системе происходит, то тогда есть смысл посмотреть. Еще про грипп можно вопросик? Давайте. Ну, на собственном опыте, три года делаю прививки, три сезона не болел ни разу, как бы mm -hmm. до этого не было сезона, чтобы я как бы не грипповал, мне кажется, все-таки работает. И, наверное, есть инструмент оценки эффективности тех или иных вакцин. Ровно по уровню заболеваний, да, вот превысили порог эпидемиологический или нет. Сейчас вот я читал, слышал по радио отчет о том, что такое-то количество было привито, и уровень, грубо говоря, в Питере эпидемиологический не был достигнут вот до сих пор, угу. да? То есть, наверное, все-таки есть какая-то эффективность эта история? Я, я не отрицаю, что эффективность есть. Я, опять же, подчеркну, что мысль, которую я по поводу вакцины изложил, она не моя. Я склонен с ней соглашаться, в принципе, что эффективность, ну, сомнительна. Но я не отрицаю, что она может быть И для кого то конкретно отдельного человека, для вас, да, например, она работает, ну, возможно, в силу какого-то вашего окружения или еще что-то То есть тут сложно как сказать Массово я бы ну, не стал рекомендовать, а если хочется, почему нет? Так, тут... Давайте последний вопрос, потому что очень... А вот, можно, молодой человек, там а. просто уже сдавали, а тут первый раз да, вот у меня такой вопрос встречался в научно-популярной литературе, такое метафорическое описание иммунитета, что иммунитет, в принципе, подбирает белки к антителам, соответственно, к вирусам или к бактериям. Если бы организм не умирал бы в течение какого-то ограниченного периода, а у иммунитета была, бы возможно бесконечно перебирать эти белки, то иммунитет справился бы с любым заболеванием. Насколько это соответствует действительности? Это немножко переиначенная реальная картина. То есть я попытаюсь вкратце рассказать. На самом деле в организме каждого человека есть, лучше сказать не антитела, а баклеточные рецепторы, что в принципе то же самое. В принципе к любому антигену, мыслимому и немыслимому. То есть наша иммунная система производит детектирующие такие молекулы, которые могут распознать любой антиген. Даже тех, которых в природе быть не может, всяких разных. Там э, цифры называются колоссальные, типа там 10-12 степени разных вариаций. И вот эти вариации сидят и ждут, пока придет их час, да, а потом приходит их час, и они там э, дают клон клеток, и они уже э, обеспечивают какой-то адаптивный иммунитет. То есть ну в каком-то приближении, да. Но не то, что прям нужно время на это. То есть это в процессе жизни не происходит.